Всем добрый вечер, дорогие друзья! Меня зовут Шокурова Юлия, я являюсь советником корпорации ФОХО по концепции Ян Йен. Я вас всех приветствую, здравствуйте! Итак, сегодня мы будем говорить о биоэнергомассажере третьего поколения. Хочу обратить ваше внимание, что с биоэнергомассажером мы работаем уже достаточно давно, более трех лет и биоэнергорегуляция, сеанс, который многие через себя пропустили, узнали, полюбили, что это такое. Понимаете, о чем пойдет речь. Но корпорация ФОХОУ, она не стоит на месте. Очень много интересного произошло за эти даже три года. И вы знаете, что визитной карточкой корпорации ФОХОУ, с ее основания продукты, они имеют терапевтическое действие, они регулируют состояние нашего здоровья. Это продукты, содержащие в основе собой кардицепс, вытяжка кардицепен. и Это эликсир феникс, санцин, Самбау, либо три драгоценности, очень-очень многие продукты, в том числе и чаи, и средства для внешнего применения. Хочу сказать, что это вот первая визитная карточка корпорации ФУХО, и очень многие ориентированы. Так вот, второй такой достаточно интересной визитной карточкой ФУХО стал биоэнергомассажер. И вот как раз три года практически, может быть даже и больше, не то что может быть, а действительно чуть побольше, мы все, многие узнали и дальше познаем, что же такое биоэнергомассажер и биоэнергорегуляция. Но а, поскольку всему есть течение, а, всему есть место быть, и сегодня мы будем говорить а, действительно о а, новинке корпорации ФУХУ а, это биоэнергомассажер. Итак, я постараюсь, чтобы нам сегодня было интересно. Итак, вот он этот продукт и тема нашего сегодняшнего именно разговоры, я бы так сказала, будьте, пожалуйста, активными участниками, потому что я буду задавать вопросы, мне всегда интересна обратная связь, как вы реагируете на то, что вы слышите и то, что вы видите. Итак, всегда есть причина, давайте будем начинать с причин, потому что когда мы говорим, что это такое, что это вам даст, как правильно это использовать в домашних условиях. Всегда нужно начинать с причины, да, зачем мне это нужно, то есть цель, зачем мне это надо. А причины достаточно простые. Если, например, у вас, либо в вашем э, близком окружении, э, есть люди, у которых э, ну, элементарно, да, казалось бы, тусклые стали волосы. Частое выпадение волос, сухость кожного покрова, морщины, потемнение кожи вокруг глаз, особенно нижняя часть, необъяснимые головокружения, головная боль, бессонница, ухудшение памяти, болевые ощущения в проекции всего тела. Может быть это поясничный отдел, может быть это воротниковая зона, шейное отдел слабость отечность и хроническое переутомление который вызывает раздражение о чем это говорит это говорит о том что данные симптомы они возникают когда есть застой в энергетических каналах и есть недостаток ци то есть энергии и крови обращаю ваше внимание что все знают этот факт уже не обсуждается, что в каждом человеке есть энергетические каналы, их называют меридианы, мы рождаемся с ними, эти знания к нам пришли с Востока, и западная медицина этот факт уже приняла, и он уже не обсуждается. Что мы с вами будем иметь? Нам необходимо, конечно же, освободиться от тех симптомов, которые присутствуют в каждом человеке. Хочу обратить ваше внимание, мы находимся в социуме, и мы эмоциональны, мы реагируем на те или иные изменения, которые происходят у нас, в нашем окружении, и быть проточным, что значит быть проточным, чтобы энергия была качественной, нам действительно нужна помощь. И мы используем различные методы очищения, в частности меридианов. И они достаточно многим людям известны. Это иглорефлексотерапия, это баночный массаж или вакуумная терапия это может быть прижигание. Эту технику называют туйна, может быть, скрипковый массаж, он называется гуаша. И через тактильное физическое воздействие техника называется туйна. Мы знаем, что этим техникам достаточно много лет, более двух с половиной тысяч лет, в каких-то источниках фиксируется более пяти тысяч лет, и они пришли к нам из Древнего Китая, знания о меридианах и, конечно же, техники очищения меридианов. И мы знаем, что специалисты корпорации Фухо они задали вопрос, и мы получили ответ. А есть ли более легкий, комфортный, безопасный способ очищения меридианов почему вот столько много ключевых слов: легкий, безопасный, комфортный так как первая ниша потребности человека это безопасность, и чтобы это действительно было комфортно и это было легко. Так вот, благодаря знанием традиционной китайской медицины и тем новым техникам и технологиям, которые присутствуют в современном мире, мы с вами имеем абсолютно уникальную, революционную технику очищения меридианов, которая называется биоэнергорегуляция. Подчеркиваю, это не массаж, это сеанс биоэнергорегуляции, благодаря которому мы приводим активность наших с вами клеточек, мы улучшаем состояние проходимости меридианов, наша энергия ценно становится проточной и улучшается циркуляция крови. Очень многие знают относительно, когда мы с вами говорили о биоэнергомассажере второго поколения. Принцип действия биоэнергомассажера третьего поколения – он точно такой же, как и принцип действия прибора второго поколения. Давайте друг другу напомним, что же является базой, основой принципа действия. Это традиционные знания о меридианах. Плюс достижения в современных науках, это биоинформатика, бионика, электроинженерия, мы с вами имеем. Прибор, который уже относится к третьему поколению. И технология ультразвукового воздействия. Вот на первый взгляд кажутся одни и те же слова. Но здесь есть некий нюанс. Если мы говорили о бионергомассажере. Второе поколения, да, Базы, основы являются у нас с вами традиционные знания о меридианах. Это теория традиционной китайской медицины. Точно так же биоинформатика, энергетика, неврология. То вот здесь появилось новое слово. Это бионика. Давайте его разберем. Что такое бионика? Бионика – это наука. Это одно из направлений в биологии и кибернетики. и что мы с вами имеем. В данной ситуации Бионика она изучает особенности строения жизнедеятельности живых организмов с целью создания новых приборов и усовершенствования тех, которые мы имеем. Следовательно, доказательно, речь идет о том, что произошло усовершенствование прибора биоэнергомассажера второго поколения. Следующий момент, на который я хочу обратить внимание, относительно биоэнергомассажера третьего поколения, мы сразу же видим, что изменился и внешний вид. Вот давайте об этом более детально поговорим. А, так как специалисты корпорации ФУХО учли все потребности, когда мы с вами практиковали активно с прибором второго поколения. Итак, вашему вниманию предоставлено не только ну, внешний дизайн. Да? Я вернусь на то, что мы уже с вами прокомментировали. Есть три патента. Вот нач... я бы хотела начать с дизайна, с внешнего вида. Вы видите достаточно красивый, интересный кейс. Он кожаный, и вы видите внутренняя составляющая, да, он приним... привлекает внимание. То есть сам блок и ячейки для всех составляющих при работе с биоэнергомассажером. Да, дизайна привлекает внимание. Он очень красивый, удобный, по тактильным ощущениям достаточно приятный, и внешний вид он имеет патент. То, что касается второго патента, патент на технологию. Высокотехнологичным является сам прибор. И секреты в самой технологии, поэтому мы имеем с вами патент. И третий патент, о котором обязательно нужно сказать, это патент на терапевтическое действие. Следовательно, никакой угрозы данный прибор он не имеет, и он имеет достаточно плотную и основательную защиту. И это наше преимущество на сегодняшний день, благодаря появлению прибора следующий момент на который можно, нужно обязательно обратить внимание прибор он имеет возможность подключать к пауэрбанку то есть к накопителю, да и вы видите с правой стороны есть возможность как раз присоединить пауэрбанк так называемый накопитель если по каким-то причинам вдруг отключился свет, нет электричества, либо в любое время, в любом месте, в любом пространстве вы можете провести сеанс биоэнергорегуляции. Это еще одно преимущество. Но сразу хочу обратить внимание, активно не нужно использовать пауэрбанк, все-таки это электроприбор, и его нужно по прямому назначению фиксировать через электросеть. То есть в нештатных каких-то ситуациях мы можем использовать пауэрбанк. А, то есть через а, накопитель энергии через зарядное устройство это вот такие вот у нас а, ноу-хау до да, появились в приборе третьего поколения а, на что бы я хотела еще обратить внимание вот сейчас а, опять а, посмотрите пожалуйста у нас произошли изменения а, в, в разъемах для соединения с электропроводами а, вы видите что а, уже и новые дополнительные функции, это как раз ультразвуковая насадка, чуть попозже мы о ней поговорим. Я бы хотела поговорить о дисплее и хотела бы поговорить о тех моментах, которые мы с вами имеем, они изменились. Итак, давайте поговорим о проводах, что они из себя сейчас представляют. Посмотрите, пожалуйста. Провода, которые, благодаря которым мы делали подсоединение к прибору, у них сейчас есть клеммы. Что такое клеммы? Это зажимы или так называемые гайки, которые служат для прикрепления электропроводных как раз вот элементов. В данной ситуации это электропровода. И они очень плотно сейчас прилегают к тем разъемам, которые вы видите. И это не даст такой вот ну, возможности им по какой-то причине отстраниться, не будет контакта, наверное, очень многие через себя пропускали, когда вы работали с биоэнергомассажером, вдруг какое-то неловкое движение, да, вы задели провод, и контакт отошел, и биотоки уже не проходят. То вот сейчас очень плотно, благодаря клемам, то есть зажимам, у нас будет идти фиксация к самому прибору через те отверстия, которые вы сейчас видите. Все то же самое для работы с перчатками, вы видите плюс-минус, это как раз для подключения перчаток, отдельно плюс, отдельно минус, это для работы у нас получается с накладками, накладка плюс, она подвижная, накладка минус, она на силиконовой основе. И самое крайнее гнездо, это для подключения к ультразвуковой насадке. Когда вы будете работать с биотоками, вы сами выбираете либо это работа с перчатками, либо это работа с накладками. И точно так же вы снимаете со старта, вы видите слева это первый уровень, второй уровень и третий уровень биотоков первый уровень когда вы будете включать вы увидите сначала зеленый индикатор он говорит о том что количество так называемых биотоков это у нас от 1 до 33 единиц зеленый индикатор это низкая интенсивность если вы хотите повысить интенсивность, вы нажимаете еще раз, и у вас уже зеленый и оранжевая будет индикатор. Это получается... Средняя интенсивность от 34 до 66 единиц. Если вам еще мало, вы можете еще раз нажать, увеличить интенсивность. Она будет высокая, и высокая, будет переходящая зеленая, оранжевая, красная. Это будет говорить о том, что сейчас примерно где-то от 67 до 99 единиц. Максимум это 99 первый режим если вы хотите поработать на втором режиме разница между первым и вторым режимом в пульсации ощущения будут те же самые то есть другая будет активность с правой стороны вы видите таймер 30 минут и хочу обратить ваше внимание, что таймер вы точно так же будете выставлять самостоятельно, то есть плюс увеличиваем, минус уменьшаем. У нас присутствует пульт для управления, пульт только для работы с биотоками. Биотоки вы сами выбираете. Еще раз говорю, либо это первый режим по интенсивности, да, либо это будет второй режим. Следующий момент для того, чтобы поработать с ультразвуковой насадкой, вам нужно будет выбрать режим S. Вот об этом мы поговорим чуть позже, потому что сейчас я хотела бы еще акцентировать внимание не только на проводах, которые с клемами очень плотно прилегают к гнездам. Я бы хотела еще поговорить о перчатках, когда вы работаете. Проводите сеанс биоэнергорегуляции. Внешне, кажется, все то же самое, ничего у нас с вами не изменилось, но я хотела бы обратить внимание на состав. Если говорить о составе перчаток, принадлежащих биоэнергомассажеру второго поколения, мы знаем, что там а пропорция была 80% нейлона, 350 ден для плочности. И а, у нас там присутствовало серебряное волокно 20%, а, потому что серебряное волокно обладает антибактериальным свойством, а, антирадиционным и а, обладает способностью пропускать биотоки. А, что можно сказать о перчатках, которые идут в биоэнергомассажере третьего поколения? Здесь уже основной состав графен. Что же такое графен? Это углеродная нить, то есть это углеродные волокна. В чем их преимущество? Они невероятно прочные отличаются высокой силой натяжения. И а, хочу обратить ваше внимание, э, графен его используют в электротекстиле нового поколения. И химическая инертность углеродных волокон позволяет им быть малочувствительным к, агрессивным, э, к агрессивной среде. А, Но ну, поскольку все равно мы работаем с косметическими средствами, плюс идет выход токсинов, то функция перчаток, она все-таки имеет определенное количество раз, когда мы работаем. То вот здесь, благодаря тому, что в состав входит графен, мы дольше будем работать с перчатками относительно проводя сеанс биоэнергорегуляции и такой можно подвести итог относительно перчаток да что они делают они согревают и проводят тепло то есть это дополнительная функция а, обеспечивает равномерное а, воздействие обладает сильным проникающим эффектом обладает продолжительным бактери бактеристатическим действием поглощает влагу пропускают воздух относительно Количество раз, сколько можно использовать перчатки, да, отталкивайтесь от состояния данного конкретного организма. Чем выше интоксикация, тем быстрее перчатки выполнят свою функцию. Все то же самое. 10-12, да, у нас с вами мы говорили. Одной пары перчаток. Но в данной ситуации я считаю, что это будет намного дольше и проверяйте проходимость биотоков как проверять вы знаете что мы фиксируем на проекцию ваших рук открытая до да, идут биотоки не идут и уже технически те кто люди знают как проводить открытие спины это у нас первый курс до да, обучение вы технически все это знаете. Итак, уход за перчатками точно такой же, какой мы с вами проводили для работы с биоэнергомассажером второго поколения. В чем еще плюс? Посмотрите, пожалуйста, когда вы будете соединять с проводами. У нас на другой стороне провода есть такие быстро прилегающие к магнитам зажимы, да, и сразу же идет соединение. Мы помним, да, когда мы работали с перчатками второго, пер, второго поколения биоэнергомассажера, то некоторые испытывали трудность, боялись, что, а вдруг клепочка отпадет, да, мы ее выдернем. То здесь все очень просто. Сразу же примагнитилась, клемму зафиксирована, и вы уже будете работать. То же самое у вас будет и с накладками провода очень быстро будут прилегать на магниты. А вот такие вот у нас с вами изменения. Давайте поговорим дальше. Итак, что мы с вами будем иметь еще? А не только обновление у нас с вами для работы с биотоками, да, но также у нас появилась дополнительная функция. Это функция ультразвуковой насадки. Что же она из себя представляет? Сама головка, она изготовлена ультразвуковой насадки из медицинского титанового сплава. Это большой плюс. И вы знаете, что титан, он очень популярен именно в медицине. На него делают очень большие ставки. Это связано с тем, что он обладает антикоррозийной стойкостью. Если, например... Проходит какая-то операция, делают титановые какие-то вставки да, Неважно, где в организм человека Они обладают биологической инертностью к живому организму То есть нет никаких окислительных процессов Он очень выносливый, стойкий, гибкий И у него такая демократичная ценовая политика но это такая общая характеристика относительно медицинского титанового сплава. И действительно, он очень ценится на сегодняшний день, еще раз повторяю, в медицине и в косметологии. Когда вы будете работать с ультразвуковой насадкой, что мы будем иметь? Мы будем иметь активность наших клеток. Дело все в том, что... Ультразвуковые волны. Когда вы будете подключать насадку, помните, я вам говорила, для того, чтобы подключить, нам нужно выбрать режим S. Я еще раз верну, да, чтобы вам было понятно, все там написано. И на индикаторе вы также увидите букву S. И там будет у нас всего три режима режим у нас самый низкий это одна единичка он также будет обозначен зеленым цветом среднее это две единицы зеленый оранжевый индикатор и высокая интенсивность это три всего единицы. это получается зеленый красный оранжевый запомните там только всего три единицы когда вы будете работать с ультразвуковой а, насадкой то есть всего три режима а, хочу сказать что за одну секунду а, будет вырабатываться у нас с вами <coughs> при работе с ультразвуковой насадкой 1 миллион микроколебаний а, эти колебания а, что нам с вами будут а, давать они будут проходить в глубокие слои кожи, то есть они на эпидермис, дерму, гиподерму будут работать, улучшается кровообращение, клетки активизируются, это я уже сказала, и после колебательных вот этих вот движений у нас в жидкой среде организма начинают образовываться пузырьки, и вот эти вот пузырьки ну, вы должны понимать, да, в кавычках, не в буквальном смысле слова, да, они будут выхватывать токсины э, и колебания также еще будут э, разбивать жировые отложения и, конечно же, выводить. Э, вот э, такая сила у нас ультразвукового воздействия. Все это будет проходить в щадящем комфортном для вас режиме. Минимум противопоказаний. Относительно противопоказаний, когда работать с ультразвуковой насадкой. Это у нас когда вы будете работать по проекции лица, обязательно устранить линзы, если есть у человека. Все украшения нужно снять во избежание соприкосновения с металлом то есть это серьги, это жерелья которые присутствуют на лице ну и конечно же на руках мало ли вдруг там человек лицо захочет поправить либо волосы но это так, да, для понимания что является еще противопоказанием если достаточно тяжелая была операция на глазах очень деликатно Далее косметические инъекции, например, если человек делал, ну что мы относим это ботекс, филлеры, золотые, нити, если есть импланты, силикон просто очень- очень деликатно работают вот с этими местами. А еще раз повторяю, если были внедрены какие-то например, нити золотые, далее это ботокс филеры то вот в этой ситуации мы не работаем просто нужно подождать здесь процесс как бы времени вот когда все это рассосется вот тогда уже можно будет работать поэтому обязательно спрашивайте на то что касается противопоказаний с биотоком и здесь все точно так же, как и при работе с прибором второго поколения. Весь этот перечень вы знаете. Но давайте немножко более подробно поговорим об ультразвуковой насадке. Что она еще будет давать, помимо того, что активизирует клетки, обладает мощным проникающим действием, очищает поры, способствует усвоению питательных веществ, оказывает косметический эффект и терапевтическое действие. Что значит терапевтическое действие? Давайте разберем. Например, если есть изменение кожного покрова, это купероз. Если есть пигментные пятна, шрам от угревой сыпи или после акне, темные пигментные пятна, например так называемые хлуазмы печеночные пятна их называют причины их возникновения ну, до сих пор к общему знаменателю специалисты не пришли это может быть чаще всего, когда гормональный фон нарушен, когда нарушение желудочно-кишечного тракта ну, в процессе беременности они могут появляться темные Круги под глазами, отечность нижнего века, глубокая носогубная складка, потеря эластичности кожи. Вот это все связано с тем, что есть изменения внутри в организме, поэтому мы и видим изменения кожного покрова. То, что касается у нас косметического эффекта эффект ультразву, эффект ультразвуковой насадки, что мы будем иметь? Мы будем видеть изменения в коррекция вала лица, увеличение объема скуловых мышц, подтяжка правее. но это не так буквально, до да, что вот потянули. Нет, это говорит о том, что у нас будет правильная Бровь, подтяжка верхнего века, далее микромассаж лица, детокс кожи лица, очищение кожи, подтяжка лифтинг эффект. Вот это вот я перечислила именно косметический эффект ультразвуковой насадки. И три главных принципа действия ультразвуковой насадки. Первое ультразвуковая волна, она создает микромассажные вибрации, которые будут действовать на нашу с вами клеточку. Благодаря этому повышаем клеточную активность. Второе это глубокое тепловое воздействие, оно будет обеспечивать беспрепятственную циркуляцию жидкости в кровеносных и лимфатической системе. И третье. Частотный резонанс от воздействия ультразвуковой насадки приводит к образованию пузырьков в жидких средах организма. Да, то есть то, что вот мы с вами сказали. Это вот такие вот три главных принципа действия ультразвука. И в качестве примера я хотела бы вам показать как раз действия ультразвуковой насадки посмотрите пожалуйста фотография до и фотография после сразу же а, хочу обратить ваше внимание это очень важный момент а, во избежание неприятности, когда вы самостоятельно будете работать с ультразвуковой насадкой на каждую зону Максимум мы удерживаем 5 секунд. И те техники, которые разработаны нашими специалистами, например, техника лица, либо техника по телу, там в каждой зоне от 3, от 3 секунд 4,5, максимум 5. Вот это условие, которое обязательно нужно выдерживать но это параллельно да, для вашего понимания более нельзя и сеанс с ультразвуковой насадкой максимальное время это 30 минут следовательно 15 минут вы поработали с одной частью лица 15 минут вы поработали с противоположной если вы работаете свыше 30 минут то uh, у клеточек, uh, у них будет включаться сам, совсем другой режим. Обратная связь uh, того количества энергии, которое они получили, uh, им уже хватит. Иначе они просто не выдержат. Uh, поэтому uh, обязательно обратите на это внимание. Еще раз повторяю, uh, максимум 5 секунд на конкретное место и не более 30 минут. <coughs> uh, максимальная uh, длительность. То есть uh, просто переутомлению наших клеток произойдет но ну, а теперь давайте поговорим на поговорим о результатах которые вы видите посмотрите пожалуйста проекция носогубной складки какая глубокая далее проекция внешнего уголка глаза гусиные лапки проекция лба вы видите горизонтальные до да, складки и это только после Небольшого количества времени вы видите состояние кожного покрова, она глянцевая Давайте следующий пример посмотрим Мужчина, вы видите темные круги под глазами, отечность нижнего века, опять-таки носогубка какая, достаточно глубокая И поработав с одной частью лица, вы видите, что совсем другие изменения но и опять-таки, да, возрастная женщина, вы посмотрите, какие мимические морщины, глубокие складки можно так сказать на проекции всего лица и вы видите изменения кожа действительно становится глянцевой и приятная для внешнего ну, восприятия будем так говорить но ну, и вот еще мужчину я хочу показать до Смотрите, пожалуйста, да, я даже сама сейчас сижу, разглядываю, насколько глубоко, мимически глубоко, вот как раз, проекция морщин, это внешняя, да, часть, получается, у нас гусиной лапки, и после, опять, смотрите, да, как верхняя века приподнялось, то, что вот мы, да, сказали, бровь изменения, вот хочу сказать, что на... Позапрошлой недели, ну, неделю назад я проводила обучение для наших уважаемых партнеров в грузинском филиале оно было первое. После продолжительного такого перерыва, так как пришел товар, да, продукция, наконец, наши партнеры. Дождались, в руки держали, и мы как раз вот практиковали с ультразвуковой насадкой, насколько наши партнеры, которые в теме, в системе, и опять были удивлены тем чудесам, которые производил биоэнергомассажер третьего поколения относительно ультразвуковой насадки. В чем преимущество, почему она появилась? Если, например, по какой-то причине человек не может пропускать через себя биотоки, он может поработать с ультразвуковой насадкой, с ультразвуковыми волнами. Давайте пойдем дальше. Что обязательно нужно использовать при работе с прибором третьего поколения? Обязательно нужно использовать увлажняющий гель для лица и тела. А сразу же хочу сказать, все те косметические средства, о которых я буду говорить, у них есть фундамент в, в рецептуре. Что такое фундамент? Это базовые компоненты. Достаточно нам всем известный экстракт тремулы фукусидной. Мы ее видим и знаем, что она находится в маске с дендробиум. Что такое тремула фукусидная? Это гриб, он увлажняет наш кожный покров, удерживает влагу, улучшает защиту нашей кожи. Далее, в состав также будет входить экстракт дендробиума, дендробиум вы знаете, что это растение, семейство орхидеевых, основой являются коллоиды, что такое коллоиды, это закустители, и в тремоле фукусовидной также находятся у нас коллоиды, плюс еще тремола богата белками гидролизованный коллаген что это такое это белок который подтягивает восстанавливает кожу повышает жизненный тонус ацетилгексапептид 8 вот такое сложное слово да это пептид он устраняет морщины замедляет старение обладает омолаживающим эффектом вот сразу хочу обратить ваше внимание что гидролизованный коллаген Ацетилгексапептид. Это все компоненты натурального происхождения. Далее, эссенция овса, которая входит в состав, она успокаивает кожу и ее активно используют для чувствительной кожи. Гиалуронат натрия. Что это такое? Это полисахарид, который является структурным компонентом гиалуроновой кислоты. А гиалуроновая кислота – это естественный увлажнитель наших клеток, которые находятся в цитоплазме. То есть вы услышали, что химических компонентов никаких нет. Все это естественное, все это из природы, натурального происхождения. Если говорить о полисахаридах, они формируют воздухопроницаемый защитный слой, который удерживает влагу и питательные вещества внутри кожного покрова. Это я вам сейчас сказала о базе, да, которую мы с вами встретим в косметических средствах. Итак, первый продукт, о котором я хочу поговорить, и вы сейчас видите, это увлажняющий гель. Но уже ничего не буду перечислять, потому что только что сказала. Мы его будем использовать при работе с ультразвуковой волной, да, при работе с ультразвуковой насадкой. Так как ультразвуковые волны не могут проводиться через воздух, поэтому в качестве проводника мы будем использовать увлажняющий гель для лица и тела. Нам необходим гелевый проводник, поэтому мы называем гель. Не просто да, крем, это гель. Для чего, еще раз повторяю, для того, чтобы проводить ультразвуковые волны. Поэтому какой эффект у этого продукта? Он эффективно проводит ультразвуковые волны, воздействует на глубокие слои, питает и успокаивает наш кожный покров, восстанавливает гидробаланс, то есть водный баланс, удерживает флагу, эффективно устраняет сухость, темные пятна и шероховатость. Следующий новый продукт, который у нас появился, это массажное масло. Основной состав массажного масла это куркума, аспарагус, эти слова нам известны, мы знаем, что они входят в состав наших, нашей косметической продукции, облепиха, жожоба, оливковое масло, то есть это все настолько вот известно и понятно, я не буду сейчас вот говорить, что из себя представляет компонент основного состава. В чем его преимущество этого продукта? У него согревающее, расслабляющее действие. Можно использовать на любой участок кожного покрова, можно втирать даже в голову. Он абсолютно безопасен, обладает антибактериальным свойством препятствует окислению, питает наш кожный покров, не раздражает кожу и подходит также для чувствительной кожи. И какое еще дополнительное действие у этого продукта? Если вдруг по каким-то причинам человек не может пропускать через себя биотоки, он не может работать с ультразвуковой насадкой, вы используете массажное масло, и руками вы просто проводите сеанс той, той техники, которой вы владеете. Это вот еще один такой плюс, да, возможность. Понимаете, можно найти выход из любой ситуации. То есть, повторяю, вы можете использовать это масло для классического выполнения техники для открытия меридианов, проекции спины. Что еще можно делать, используя это масло? Вы знаете, когда мы выполняли технику биоэнергорегуляции, в конце мы наносили энергетический бальзам. И всегда фиксация идет пленки для дополнительной работы. Если, например, человек не хочет, чтобы была пленка, нанесите, пожалуйста, это масло. И оно будет выполнять работу вот той пленки, которую мы с вами наносили. Ну Вот это вот еще такой вот бонус от этого продукта. Мы идем с вами дальше. Что еще обязательно нужно будет использовать? Какой новый продукт у нас появился? Это активная сыворотка для лица ФОХОУ СЕРУМ ПРО. Состав точно такой же базовый, о котором я уже сказала мы ее обязательно должны нанести после работы с ультразвуковой насадкой она сужает поры подтягивает кожу удерживает влагу и те питательные вещества которые внутри кожного покрова то есть что получается вот вы выполнили технику по лицу да и вот вы ее как будто как чулком, да, надели на себя либо тому кто кому вы проводили сеанс с ультразвуковой насадкой. Обязательно для работы с ультразвуковой насадкой известный продукт нужно использовать. Это восстанавливающая сыворотка Фухо с минералами, в чем плюс этого продукта? Вы знаете, что базой основой является технология ПЦР, которая будет транслировать все те активные компоненты за собой. Да? Она будет их нести, ну, тащить это грубое слово, да, во все слои кожного покрова. И мы ее будем периодически использовать, когда вы работаете с ультразвуковой насадкой для дополнительного увлажнения. И в конце обязательно нужно будет нанести маску для лица с дендробиумом. Для того, чтобы напитать кожный покров, осуществить увлажнение в глубоких слоях кожного покрова. То есть не только эпидермис дерма и гиподерма. Ну и вы знаете, что она абсолютно безопасна, не раздражает кожу и подходит для чувствительной кожи. Что же у нас произошло? с продуктами для работы с ультразвуковой насадкой. Вы видите, у нас произошли изменения и в упаковке. Массажный гель, который у нас был для работы с бионергомассажером второго поколения, в принципе, он не изменился в состав, но там появились дополнительные компоненты в рецептуре, благодаря которым массажный гель он будет также согревать, и этот согревающий эффект, он будет быстро восстанавливать энергию. Обладает бактериостатическим действием, увлажняет наш кожный покров. Также безопасен, подходит для чувствительной кожи. Поэтому мы его используем для работы с перчатками и для работы с накладками. В нем растительные компоненты входят в рецептуру. И то, что касается энергетического бальзама, ничего нового я вам не скажу. Он также у нас остается. Рецептура не изменилась, основной состав это стволовые клетки швейцарских яблок, которые на 80% процесс регенерации, заживление кожного покрова ускоряют. А ресвератрол это белок долголетия, далее пикногенол это экстракт морской французской сосны, это кора, он очень большое количество содержит витамина С, то есть он превышает витамина Е, и растительные компоненты, это куркума, полынь, корица, которые улучшают проходимость меридианов, улучшает циркуляцию, ну и антибактериальное свойство, корица она улучшает нашу ян энергию устраняет кашель устраняет патогенные факторы, и это тоже делает у нас полынь а еще корица она мощно воздействует на состояние наших почек потому что холод вытаскивает из почек но вот это основные основное то что я вам хотела рассказать сегодня показать какие произошли изменения что нового нас с вами ждет? То, что касается обучения, по прибору с биоэнергомассажер третьего поколения, здесь точно также первый уровень базовый да, по открытию спины плюс работа с ультразвуковой насадкой по лицу. Далее, это у нас с вами второй уровень. Это 7 техник, плюс 7 техник будет у нас с ультразвуковой насадкой. Вот такие вот возможности я постаралась вам раскрыть, показать относительно биоэнергомассажера третьего поколения для понимания. И я знаю, что очень многие люди, которые слушают, вы работаете с продуктом, с биоэнергомассажером, и, возможно, кто-то уже является обладателем, и скоро-скоро, конечно же, вы его будете держать в руках и дополнительно пройдете обучение. Еще раз повторяю, все то же самое, да не то, а о дополнительных изменениях вы услышали. И если это так, поставьте, пожалуйста, плюс, чтобы я понимала что вы э, получили новые для вас характеристики, связанные э, с биоэнергомассажером э, третьего поколения, да, конечно, очень хочется, с вами согласна, э, очень хочется, и мы начинали с вами с биоэнергомассажера второго поколения, да, он актуален и сейчас, имеем биоэнергомассажер второго поколения, и, конечно же, имеем биоэнергомассажер третьего поколения, я желаю, чтобы каждый из вас, конечно же, его получил, и вы стали обладателем этого продукта, почему, потому что но вот особенно партнеров, да, здесь уже не стоит вопрос, а зачем и как, потому что есть в этом необходимость, мы развиваемся, мы улучшаем свои качества, мы улучшаем свои навыки, и те новые знания, умения, которые мы получаем, их нужно же, конечно же, отрабатывать, чтобы как можно больше людей получили возможность, расширили свои горизонты и поблагодарите в первую очередь себя За то, что вы это принимаете Вы это слышите И вы начинаете транслировать И давать правильные, грамотные рекомендации Зачем это нужно Большое спасибо вам за то, что вы Пишите о, о результатах Да, результаты классные, конечно Они дорогого стоят, они бесценны У них нет цены Мы не можем назначить им цену Так как да, один другого дополняет, совершенно верно. И то, что касается результатов, которые мы с вами приобрели, и мы их поддерживаем, мы что можем сделать с этими результатами благодаря прибору третьего поколения? Мы можем усилить эти результаты на качество, да, и э, качество – это действительно э, уровень нашей жизни, это уровень другого сознания, и э, мы выходим с вами на другой уровень развития.